Друзья, всех вас приветствую на сегодняшней нашей встрече. Мы с нашим лидерским составом сегодня будем с вами делиться секретами приглашения партнеров в бизнес. И главный секрет, что, друзья, здесь секрета никакого нету, но есть такие моменты, которые были бы полезны для новичков, для тех, кто еще не добился результата, потому что это животрепещущая тема, когда спрашивают, как вы это делаете, как вы приглашаете, как у вас получается сделать такую команду. И я хотела бы от себя поделиться своими секретами. Что, друзья, самое первое, что вы должны знать, это ваше приглашение. Вы должны для себя написать все это приглашение и начинать его отшлифовывать. Вы должны просто это приглашение рассказывать хоть холодильнику, хоть коту, кому угодно. Да, тренируйтесь на своих родных, близких, а потом переходите на своих друзей. Это называется отстрел, да, чтобы они, прослушав, вы уже будете понимать, набьете уже руку, скажем так, и у вас ваш профессионализм будет с каждым разом только расти. Это основное правило ⁇ знать то, о чем вы говорите, знать информацию, посвятить этому время. Следующее – это, конечно же, нужно поставить планку, такую, которую вы для себя ставите, но только гораздо-гораздо выше, потому что у нас в компании маленьких планок не ставят. Всегда ставьте себе самую большую планку и э, выполняйте обычные действия. Обычные действия, которые приведут вас к успеху, Ни, ничего не будет, если вы не будете делать, и эти действия у вас должны быть отлаженные, они у вас должны быть последовательные и постоянные. Это может быть 10-15 звонков, которые вы будете делать обязательно каждый день. Придумайте для себя наказание, если вы это не выполните. Не выполнили, отдали мужу 500 рублей. Вот такой пинок обязательно нужно, чтобы у вас был как минимум. Тот минимум, который вы себе поставите, он должен у вас быть 10, 15, а то и 20, да, планочку поднимаем, и вот это вот нужно обязательно выполнять. Следующее. Обязательно, когда вы заходите и понимаете уже, что вот у вас сейчас будут уже идти звонки, вы должны в первую очередь быть в, состоянии, в таком состоянии, когда вы уже готовы сделать эти звонки. Что это значит «готовы сделать звонки» и что значит «состояние»? Мы все на подсознании понимаем и чувствуем человека. Если вы будете находиться в халате, то это будет чувствоваться. И вы будете себя также чувствовать. Если вы будете делать звонки в трусах, это результата не даст. Поэтому, если у вас еще на данный момент нет результата, если вы не достигли что-то, к чему вы идете, у вас нету еще чек, вы просто оденьтесь так, как будто этот человек будет сидеть напротив вас. Вы для себя представьте, что у вас есть уже команда. Что вы уже заработали деньги, что у вас прекрасный чек, что вы здесь лидер. И когда вы это представите, войдете в это состояние, у вас уже будут звонки происходить совсем на другом уровне. И еще тоже очень важный такой момент это знаете, когда вы сделали звонок. Пригласили его на встречу, да, или рассказали о компании, причем обязательно слушайте своего наставника, как он вам говорит, пройдите экзамен по своему приглашению своего наставника. Вы так уберете лишнее, какие-то ошибки будут. И когда вы начинаете денег, вы начинаете свой день и приготовились, вошли уже в состояние, когда готовы сделать звонки, Делайте их последовательно. Не делайте перерыв для того, чтобы обсудить этот звонок. Это очень важно. Обычно как происходит? Вы позвонили, да, человек э, вам отказал. Все, сказали ну, блин, какой-то тупой или что, и пошел там это самое чай пить, все, или там курить на балкон и обсуждаешь, да, следующее. То есть вы рождая негатив у вас следующий партнер придет такой же с негативом, вот у вас то же самое будет. Вы не должны давать себе время между звонками. Звонок, звонок, звонок, звонок. Вы знаете, за час, друзья, можно сделать 50 звонков. Вот это должно быть. И еще очень важно это понимать, что вы человек, который дает, вы дающий. Вы не просящий. Вы даете возможность людям, которые ищут эту возможность. Вы посмотрите, сколько людей готовые менять свою жизнь, которые уже просто говорят, все, меня достала эта работа, я устала от нищеты, я не хочу больше ничего брать в кредит, у меня еще это, это, я хочу поменять свою жизнь. я хочу... Вот, вот такие люди это ваши партнеры. Вот таких людей надо искать. 80% друзья есть людей, которые не будут вас слушать. Их все будет устраивать, у них ничего нет, у них есть э, диван, и все, они будут скулить, говорить: да, вот так вот, это правительство такое плохое, секое пенсии не дают, это то-то, сета, -то, э, такая политическая обстановка, будут ругать президентов, будут ругать все, что угодно, но не себя. Свою задницу они не поднимут. И это те люди, которые 80% вас не будут слушать. У них все плохо, но их это устраивает. Пусть эти люди остаются с тем, что у них есть. Ищите людей тех, которые хотят изменить, изменить свою жизнь. Мы все здесь. Другие. Мы все здесь для того, чтобы изменить свою жизнь. И мы ее меняем и на своем примере вам показываем. И вы также несите эту ценность и договариваетесь, как выдающий. То есть вы можете сказать, у вас есть, рассказали, да, что-то уже о компании, и дальше у вас есть возможность встретиться со мной или у вас есть возможность встретиться с моим наставником, а не так, что «я прошу тебя, приди, пожалуйста». Да, вот разница, да, у вас есть возможность, когда вы это говорите, вы дающий человек, за вами хотят идти, потому что вы даёте. А когда вы просите, тянете в бизнес, вас будут отталкивать. Вот это тоже очень важно понимать – быть дающим. Вот, друзья, я уложилась в свои 8 минут. У нас сегодня очень много лидеров, которые хотят также поделиться своими секретами. И я сейчас даю слово Владиславу Платону. Владислав, тебе слово. А, друзья, доброе утро. Я вообще люблю слово «доброе утро», потому что в слове «доброе утро» есть магия. И вообще, как начнешь понедельник, так и всю неделю проведешь. Во-первых, я хочу вас всех поздравить с уникальным днем. Это день зимнего солнцестояния. Это первое. Второе. Сегодня начался квантовый переход. Ну, об этом я не буду говорить. Сегодня и завтра важно загадать самые заветные желания. Именно в день зимнего солнцестояния и вообще в начало совершенно нового тысячелетия. Вот сегодня такой день. Поэтому сегодня берите в руки ручки, бумажки. И сегодня-завтра самые-самые заветные желания пишем. Что угодно. Вот что угодно. Влюбиться, дом, машина, путешествие. На другую планету полететь. Я специально в начале сейчас вас подготавливаю к своей речи, что я сейчас буду вам говорить. А говорить я вам сегодня буду о фундаменте, о фундаменте, о метафизике, даже можно просто сказать о магии, о магии, которая в итоге вам даст результаты. Ну, в общем, все остальные, может быть, сегодня будут говорить о своих так называемых рыбных местах, фишках или технологиях, да. Вот, может быть, кто-то скажет, там, про работу с возражениями, еще что-то. Но мне кажется, я, во-первых, не сетевик, да. Мне очень нравится вот в новом таком качестве, в новом голубом океане ощущать себя э, такой белой вороной. Потому что, в общем, у нас такие тут ортодонты сетевого бизнеса, Алла Князева, Оксана Смирнова и все-все-все, кто нас окружает. Я технолог по жизни, и меня очень трудно удивить. Поэтому то, что сегодня я вам расскажу, наверное, это вот такое наблюдение со стороны э, человека, э, как привлечь внимание. Потому что в наше время э, высоко, высоких технологий, и э, вот сейчас начинается квантовый переход, э, четвертое, пятое измерение, очень важно всегда было, и сейчас тем более, привлечь внимание. Если вы к своей персоне привлечете внимание, считайте, полдела вы сделали. А что надо сделать, чтобы привлечь внимание? Надо быть просто самому себе интересным человеком. Помню, вчера мой спонсор Володя Горгольн говорит, Влад, ну ты, ты неугомонный человек, полдвенадцатого звонишь. И мы там постоянно, мы с ним обхохатываемся и обсуждаем разные вопросы. Вот теперь это первое. Второе. Обратите внимание, кто сегодня будет выступать. И нас всех выступающих, в той или иной степени у нас есть похожие стороны и вот на это тоже надо обратить внимание вот на эту эмпатию на эту метафизику а теперь я вам расскажу просто коротко чтобы мне за 10 минут вам все вот это рассказать поехали значит есть два блока два блока один такой больше внутренний блок а другой больше в внешний вот я начну с первого блока для меня как Технолога и работы в сетевом бизнесе я себе отметил следующее. Очень важно доверие, уважение и полная лояльность или принятие как проекта самого, так и своего вышестоящего спонсора. Потому что если этого нет, вы будете копаться, как мухи, понятно где, а не как пчелы, лететь на янтарной золотой солнечный мед, понимаете, доверие, уважение и полная лояльность как проекту, так и к своему спонсору, потому что если это у вас будет, вы у вас голова, мозги будут направлены совершенно на другое, понимаете, вы не будете, а вот почему вот это, а почему вот это, а почему там кто-то сказал, вы не будете, у вас голова будет работать как механизм, как солнечный лучик в сторону светлого солнечного будущего, поэтому доверие, уважение, полная лояльность или принятие проекта и своего состоящего спонсора — это первое. Второе — это слово, дело и ответственность за свои слова и за свои действия. Если этого нету, как вы дальше можете идти? Понимаете, слово, дело, ну дело, действие и ответственность, потому что вы должны прекрасно понимать, что вы купили бизнес, ну кто-то за 100 евро, кто-то за 300, кто-то сразу там за 2,5 евро, но это бизнес, это ваш ребенок, это ваше дело, и вы должны нести за это ответственность, если у вас ответственности нету, простите, у вас будет стадо, кто в лес, по дрова. поэтому слово, дело и ответственность. Дальше, несомненно, развитие, развитие, то есть вы должны быть вот таким интересным человеком, как Оксана Смирнова. Вот представьте, если бы Оксана Смирнова не был интересен проект, да она бы не занималась бы круглосуточную зимой. Или Марк, да, или, или Алла Князев или Юля, или кто-то другой, или Хабил Бадалов. Мы вообще бы этим не занимались, понимаете. Должно быть развитие, и через развитие, вот через этот техноголод, как я думаю, надо быть голодными, голодными до, до, до чего-то интересного, понимаете. И это даст вашу эмпатию. Это даже вот ваше лицо. Вот, вот это нас, в общем, и объединяет. Мы все такие немножко, простите меня, чокнутые. Чокнутые на это. Мы можем круглосуточно пахать и получать от этого удовольствие. И вот следующий момент – это удовольствие. Если у вас нет развития и удовольствия, ну как вы можете, тут вот она правильно сказала – кто-то сидит там в трусах, я, честно говоря, я постоянно работаю в шортах, Оксана, извини, но я вот такой, да, но вот я в шортах работаю, мне как-то удобно, да, ну, галстук, галстук я могу одеть, но ну, что-то я надоели мне эти все костюмы, я сейчас хожу в кэжи, поэтому, друзья, развитие однозначно и удовольствие, есть такое хорошее слово, я думал, как мне вас... Ну, вот такое слово подобрать, чтобы вам было понятно. Знаете, есть такое слово у, простите меня, я далек от этой темы, у наркоманов. Вас должно так вштырить, вштырить, еще раз вштырить, чтобы вы забыли все. Вот все забыли и с такими круглыми глазами полетели вперед. И тогда, и тогда, но это тоже еще не все. У вас начнут вокруг вас появляться неоткуда звонки, партнеры и все остальное то есть вас должно вштырить вот то есть вы должны получить удовольствие это вот первый блок был следующий блок несомненно идут на людей мне очень нравится как идет презентация алла князя ну, у нас вообще с ней любовь это отдельная тема вот вот люди идут не на проект это вторично люди идут на людей вот сколько я провел уже презентации в своей жизни, я понимаю, если мне глядя в глаза говорят, Влад, это правда работает? Я говорю, правда. А все вторично. Маркетинг, что там интересного и так далее. Люди идут на людей. Не на проект, а на людей. Если вы человек интересный, вот такой, как Марк, да, как Оксана, как Алла, как Юля, как много-много других наших и лидеров, и не лидеров, на вас будут лететь, как на светлячков, да, вот как вот на, на солнышко. То есть надо быть интересными людьми. И вот дальше мы подходим к следующему блоку. Это у вас должна быть уникальная программа вашей команды. Если у вас нет программы, ребята, вы тоже обречены. У каждого она индивидуальная. Вот я знаю, у Нюри там великолепная своя программа, у Володи Фролова своя. Ухабила своя... вот, Ну, они похожи в той или иной степени, но это ваша индивидуальность, и вы должны это показать новичку. У меня своя программа. Например, у меня в программе есть свои там, технологические фишки, как мы развиваем через холодные звонки. У нас есть, например, программа, связанная с разными... Школами. Я веду школу финансовой грамотности, я там и веду другие школы. да, Потому что важно не только зарабатывать, но сохранять и приумножать наш капитал. У нас есть марафоны и спринты. Сейчас вот мы выставили на Новый год с Володей Горголиным, кто не знает, Toyota RAV4 да, для определенных рангов. И у нас куча там призов от Apple и от всего остального. Да. И, наверное, самый главный пункт, на котором я сейчас закончу свое выступление, это благотворительность. Правильно сказала Оксана, не будьте как снегоуборочными машинами, не гривите под себя, а наоборот от себя. Не будьте жадными, жадность очень большой порог. Очень большой порог. Делитесь, будьте щедрыми, будьте меценатами, будьте благотворителями. И вот у нас есть отдельный, э, отдельный пункт, он главный в программе, это делиться со всеми быть проявлять благотворительность всем нуждающимся. Ну и еще пункт есть восстановление флоры и фауны Земли, это тоже. И когда у вас есть вот эта уникальная программа, вот этот, это ваша индивидуальная визитная карточка, и когда у вас есть первый блок, о котором я говорил, метафизический, это доверие, уважение, лояльность, слово и дело, ответственность, развитие, удовольствие от этого, у вас, друзья, все, все абсолютно... Получится. Итак, сегодня загадываем желания, пишем на листочках, делаем свои планы на следующий год и входим через квантовый переход в новое тысячелетие. Большое всем спасибо. Был Владислав Платон. Спасибо. Благодарю Владислав. Спасибо тебе огромное, друзья. Теперь мы понимаем, да, как это важно быть уже э, таким человеком, на которого обращают внимание. Спасибо за секреты, Владислав. И Валентина Анискова, мы даем тебе слово. Так. Здравствуйте, друзья. Всем привет. Я, наверное, э, начну с того рассказ, как я приглашать начала, когда вошла в бизнес. Ну Скажу сразу, мне было очень тяжело, потому что я не могла понять этот бизнес, что за платформа, что мне людям предлагать, ничего было не понятно. Единственное, что я поняла, что в бизнесе много денег. И как я делала звонки, первые звонки, я понимала, что людей мне приглашать надо, бизнес я не понимаю, и я звонила людям, знакомым, сетевикам, и говорила так, что «Здравствуйте, мои дорогие». Но сегодня я нашла бизнес, в котором мы можем с вами заработать очень много денег. Я это чувствую, я это понимаю. Я видела чеки своих спонсоров, которые за пару месяцев заработали несколько миллионов. Но я ничего не могу рассказать. Поэтому я говорю, сейчас вышлю вам вебинар, вы его посмотрите. Если даже вы его не поймете, мы все равно давайте с вами с утра созвонимся, я приглашу спонсора, и она вам расскажет уже, что это такое, с чем это едят. И, в принципе, у меня получается, что каждому звонок заканчивался подписанием. И получалось так, что с утра мне человек звонил, говорил, Валя, я всю ночь не спала, я все посмотрела, быстро ко мне регистрироваться, бизнес классный». Я вообще была в шоке от того, что у меня люди, которых я зову, понимают бизнеса, я нет, но я думаю, ладно, я все равно его пойму, пока буду приглашать. И так как я чувствовала эти чеки, эти деньги и то, что вход 100 евро, меня, меня просто это завлекло. И правильно сказала и Оксана, да, что это состояние, у меня было состояние драйва мне надо было создать команду и как можно больше. И поэтому я звонила, и вот на этом эмоциональном подъеме, видимо, люди это все равно считывали, слышали и шли. Но есть у меня сетевики, которых я очень хотела в свою структуру, но одна женщина мне говорит, нет, Валя, у меня свой бизнес, я никуда не пойду, размениваться не хочу. Вот, и я понимала, что там бизнес дохнет, тухнет, все, и она будет сейчас без денег. Туда она мне присылает, пошли вот в эту компанию, заработаем там в подарок Шкоду Рапид. Я думаю, ну ничего себе. А как раз э, Хабил выставил фотографию, что он купил Геленваген Мерседес. Я и этот Мерседес и пишу, что вот такие машины мы достойны зарабатывать, они Шкоду Рапид. Тебе не стыдно, и я скидывала ячеки, я ее не оставляла в покое, она не брала трубки, но я и скидывала все. В результате я все равно ее подписала. Подписала, и сейчас она работает очень замечательно. То есть есть люди, на которых не стоит давить, да, а есть люди ну, которых приходится вот так вот все равно довести до определенного результата и подписать, потому что когда ты чувствуешь, что с этим человеком можно сделать бизнес, надо его добиваться, скажем так. Вот. Потом, когда уже я в бизнесе разобралась, я сейчас вообще очень легко пригла приглашаю. И, ну, скажем так, у меня еще и не особо есть время приглашать, хотя очень большие списки, но реально загружена, просто работаю еще с людьми, каждого человека стала доводить до бонуса страха потери. Говорю, давай так, если ты готов со мной работать, значит, ты готов учиться. Не хочешь учиться, мы не будем с тобой работать. Все. Клади свои 100 евро и сиди ровно. вот И я довожу каждого новичка до бонуса страха потери. То есть мы фундамент уже какой-то делаем человеку. И уже дальше работаем. Сейчас я приглашаю, э, вообще, мне очень нравится это делать, знаете, в магазинах. А, особенно, когда мы с дочерью вместе, вот последний раз мы покупали кафель, а звонки идут, она пока считала, и говорит, господи, чем вы занимаетесь таким? Я говорю, ну вот вы знаете, вы продаете кафель, а я продаю деньги, у меня более ходовой товар. На следующий день я прихожу, она говорит, Валентина, я всю ночь не спала, расскажите, чем вы занимаетесь. Вот. То есть мне вот так вот э, легко подписывать людей. Люди должны сами задать вопрос, чем вы занимаетесь. И потом э, правильно сказали предыдущие спикеры э, – у вас должно быть такое состояние, чтобы к вам хотели пойти люди. Вы и выглядеть должны, соответственно, и разговоры у вас должны быть тоже более уверенные. Я всегда своим девочкам говорю, знаете, вот чтобы делать звонок, да, Оксана сказала, оденьтесь красиво, накрасьтесь, сядьте перед зеркалом и сделайте вид, что вы уже получаете 2 миллиона в месяц. И поэтому вам абсолютно без разницы, что на той стороне трубки вам скажут. Вот тогда, конечно, появляется в голосе уверенность. Ты уже по-другому говоришь. Когда я звоню людям, мне все говорят: "Валь, ты так рассказываешь, что невозможно тебе отказать, абсолютно". Вот. И потом мне очень я обожаю Юлию Алферову, а прямо обожаю. Я знаю, что она здесь и слышит. Вот. Когда она начала выставлять свои обучения, я всем новичкам скидывала полностью подборку, говорила, сначала смотришь Юлю, потом начинаем работать. Все, кто Юлю посмотрели, научились приглашать. Я сама взяла много что под запись, смотрела раз 10 все эти ролики, записала все в тетрадь и звонки делала по ее скриптам потом уже что-то свое добавила, но это очень помогает, очень. И когда люди говорят, я делаю 23 звонка, у меня нет ни одного «да». Ну, значит, недостаточно знаний, чтобы делать звонки, недостаточно энергии и недостаточно, главное, уверенности в самой компании. Если человек в компании не уверен, он не может делать звонки и у него просто не будет строиться структура. Если я люблю компанию, я ее обожаю, она мне много что дала, помимо денег, она мне еще дала финансовую грамотность, и я абсолютно по-другому стала относиться к деньгам. Поэтому, видимо, у меня и получается, что с кем бы я ни поговорила, у меня стопроцентные подписания. И, кстати, недавно мы ехали на такси с моим партнером с МИАСа, и тоже он услышал, что я там разговоры постоянно у меня по телефону. Он говорит, вы сетевики. И я начинаю ему говорить так информацию. То есть я о компании ничего практически не сказала. Но я помогла своему партнеру сейчас подписать этого таксиста к себе в команду. Понимаете? Она мне пишет, Валя, ты огонь. А я ничего не сказала про компанию, я просто сказала, что можно иметь с этой компанией, как поменять свою жизнь и, ну, может быть, иногда нас возить в МИАС. Вот. Поэтому, когда это делается легко, не на коленях прося, люди подписываются, люди хотят здесь делать деньги. И у меня очень хорошая структура, у меня девчонки реально зарабатывают, и не один миллион уже заработали. И все у меня профессионалы. Поэтому нету тут никакого секрета, как приглашать. Весь секрет вот здесь, вот здесь. Вот и все. Любите компанию, будьте в ней уверены, и к вам просто народ потянется. Да, и не жадничайте, конечно. Вот. Поэтому у меня все, Оксан. Благодарю, Валюш. Замечательный рассказ. Еще хочу сказать. Можно я еще... Оксана, можно еще добавлю, я, мы вообще всей структуры сделали в принципе даже бизнес на Алиных голосовушках, она знает, что я ей каждую неделю звонила, Алла, наговори, пожалуйста, голосовушку, я даже я сейчас говорю, Алла, наговори мне голосовушку, мне надо 20 человек еще подписать в первую линию, вот, долго она мне наговаривает, Алла, ты слышишь, да, вот. Поэтому голосовушки Аллы очень нам помогли, очень. Не можете сами говорить, голосовушки Аллы скидывайте, она все там сказала, все рассказала. И Оксану вот голосовушку тоже немножко о компании где-то говоришь, да, ее скидываю. Очень помогает. То есть люди послушали, мне уже, в принципе, говорить нечего, он готов подписываться, все. Поэтому всегда спонсоры с тобой в голосовушках. Работайте ими, очень классно. Да, Всё, спасибо. спасибо, спасибо, Валь. Как раз вот правильно ты это подметила. Это один из таких приемов, когда можно просто сначала давать голосовушку, и человеку не всегда у него есть время э, бежать и смотреть э, ваш ролик. Да, но он всегда найдет время просто включить, занимаясь своими делами, прослушать голосовушку. Спасибо тебе огромное. И теперь я хочу, друзья, представить вам Марка Проверман. Маркуша, выходи, мы тебя ждем, мы тебя любим, поделись своими секретами. Всем привет, друзья. Ну вот я, опять и я с вами. Привет, привет, Анночка, Валентина, Юля, Влад, Оксаночка. Всем привет, всех рад видеть. Каждая встреча праздник, безусловно, потому что встречаясь не с кем попало, а с людьми полными энергии добра, э -э -э, эмпатии к другим людям. Ну, это колоссально. Кстати, я просто когда э -э, доведется нам встретиться на круизном судне, я очень надеюсь, что это произойдет в этом году. Да, не может же быть бесконечным. Я не представляю, как это судно поплывет. Ну, или полетит, или взлетит от нашей энергии. Понимаете? Соберет у себя на палубе таких Генераторов энергии, что ну, трудно себе представить э, те обстоятельства. Ладно, я э, умерю свои эмоции от встреч да, и по делу. с того, что э, как же приглашать. Да? Я послушал э, вновь э, топ-лидеров моих э, обожаемых, Влада, э, ну и всех, девчонок, да, ну, добавить нечего, за исключением того, что свое видение лично мое, да, и то, как я это делаю, значит, потому что схема одна в основе, вернее, лежит, фундаментально, это ваша эмпатия, ваша уверенность в компании, Однозначно, тут даже о вере не надо говорить. Вера, она как бы априори, это по умолчанию. значит Но уверенность рождается от знаний. Если у тебя недостаточно знаний, то всегда тебя будут посещать определенные сомнения при определенных обстоятельствах, поскольку ты будешь сомневаться, Правильно ли ты даешь ответ на заданный тебе вопрос твоими партнерами? Вот здесь заковыка. И ее нужно, конечно, искоренять. Это собственными знаниями. Второе. Для того, чтобы приглашать людей в свой бизнес, находить себе подобного, задача номер один – это найти лидера. Одного, двух, трех, десять. Ну, чем больше, тем лучше, потому что только лидеры, подобные нам с вами, они создают компанию и ее силу. Весь остальной народ идет за этими лидерами. Есть ведомые, а есть ведущие. Я стараюсь находить идущих. Начинал с ведомых, безусловно. Да, потому что я сам ведомый был. Э, благодаря тому, что я способен был услышать Оксану, я оказался вот в этом счастливом круге э, среди вас. И счастлив безмерно, безусловно. Но ну, об этом другая история. Так вот, э, продолжу. Для того, чтобы находить, нужно искать. Где искать? Друзья, идите в люди, в люди. Вы посмотрите, обратите внимание на то, как работает Алла. Она же вообще, она купила себе дом один, купила другой, квартира. Где она живет? Она живет в дороге. Вот где секрет. Она живет дороге, она бесконечно едет от одних людей к другим, от других к третьим. Это путь бесконечный. Она щедра, она делит себя по кусочкам, по пещицам, всем раздает свою энергию, свои знания. Она не сидит как собака на сене на своих знаниях и на своих уже заработанных миллионах. Не в деньгах счастье, а счастье в том духе, который ты обретаешь и способен давать людям, как частицу живительной энергии, животворящую энергию раздает другим людям щедро. И ее вселенная вознаграждает. Эта схема работает со всеми и для всех. Все очень просто. Про... Но нужно поверить в то, что это работает. А как ты поверишь? Не попробовав. Мне очень нравится, где ты рассказываешь человеку, да, он понимает, ты знаешь, нет, дорогой, это не мое. А, твое то, что ты проживаешь всю жизнь и ни хрена не заработал. Да? Вот это твое. Хороший же ты удел сам себе выбрал. Тебя же никто насильно в цепи не заковал, на калеры не посадил. Ты добровольный галерщик. Ты не попробовав, отрицаешь. У тебя есть возможность взять, хотя бы раз попробовать. Я уже не говорю о том, что несколько. Я лично пробовал по своей жизни столько раз всего. Счету нет. Потому что мне все время интересно, что здесь, что там, что там. Я изучаю самую жизнь, в которой я пребываю. Да, я в большом путешествии, но оно очень короткое. Но я думаю, 120 лет мне хватит вот так. Да? Половину я прожил, Второе, вторая пошла. да? Но она скоротечна. И я, мо, вот мое личное любопытство и, э, неискончаемо. Оно все время разбухает. Понимаете? Ему все мало и мало. Я делюсь с людьми, я наслаждаюсь той обраткой, которую получаю от них за свою добродетель, какая добродетель? я просто меня распирает от щедрости, я не могу удержаться, не рассказать одному, второму, третьему, вот, вот тут мы разговариваем с ним на одном языке, на русском, да. Вот, вот а вот тут вот рядом у меня друг, он может перевести и тоже довести, до услышать не услышать не важно, но я в процессе, я знаю, что я сейчас создаю исходящий поток, и через минуту буду делать это. Да, я передохну, выйду на рыбалочку, пообщаюсь с природой, матерью, от моря впитаю свою энергию, которую я потратил. Да? Но я возвратом получаю от людей стократно тому, что я им отдал сейчас. Я здоровый, я похудел на 14 килограмм уже. Меня не узнают, многие. Говорят, Маркуше, ты лето? Ты помолодил на 20 лет. Я говорю, ну а хули? Ты потом, понимаете, ребят, ну а что? Я же в Краудван, я счастливый. Я среди счастливых, кто бы что ни говорил, с кем поведешься, от того и наберешься. Вот основной мой посыл к вам, люди, ребята, кто сомневается? Я вас не уговариваю. Вы просто изучите материал. Ответьте на все возникшие у себя вопросы в процессе познания. Того, что из себя представляют возможности, которые дает Краудван. После этого вы к себе обратитесь, когда вы пройдете маленький короткий путь. Это день-два. Но посвящение себя, абстрагируясь от внешнего мира, который уже вот так вам надоел. Вы уже наелись им, некуда, жрать уже нечего. А вам все мало, вам дайте мне еще ту жизнь, которая была. Вам тебе мало, жрать уже нечего, тебе мало. Но изучи этот вопрос, потом задай себе еще один вопрос. Теперь я понял, что, какой же мне выбор сделать? Если чувствуешь, поверил, иди. Если нет, ну, смотри, не каждому дано все. Бог и Вселенная для всех одна. Она добра каждому, но каждый видит свое, к сожалению. А может быть и к счастью. Ребята, я всем желаю счастья. Это прежде всего здравого смысла, щедрости в душе каждого из вас. Будьте щедры, и Вселенная вам отдаст сторицы. Будьте разумны. Если вам, у вас недостаточно знаний, изучайте. Умный – это не значит посвященный. Учтите это. Да? Все, я всех вас люблю, я достаточно наговорил, вот, как всегда, до новых встреч. Ой, благодарю, Маркуш, за твою энергетику, просто браво, тут добавить нечего, супер. Друзья, представляю вам нашу звездочку, без которой не обходится у нас, не... Одна э, встреча с новичками, когда говорят, вот я купила пакет, что дальше делать. Обязательно я также, как и Валентина, даю список. Э, все, что нужно по кабинету, там обязательно школа, НУРИ по э, нашему маркетингу, школа Людмилы Губревой по бэк-офису. И обязательно целая стопка школа у нас Юлии Алферовой. Как делать звонки по холодным звонкам. Это просто... Великолепнейшая школа, которая действительно она дает результаты вам и вашим партнерам-новичкам. Спасибо большое, Юлечка, за эту работу. И даю тебе слово. Делись своими фишками. Всех приветствую. Благодарю, Оксана, за предоставленное слово. Ну Хочу сказать всем соискателям, всем новичкам. Друзья, вы попали в нужное место, в нужное время. А на самом деле жизнь меняется, меняется очень быстро с Краут Ван. И я не буду сейчас говорить о школе, но вот мое личное убеждение начинать именно с холодного рынка. Почему? Потому что вот в моей жизни так случилось, что я не пророк в своем отечестве, да, вот, ну, не мною это сказано, поэтому пришлось именно с холодного рынка. А близкие друзья пришли позже, уже на результат. Я этому безумно благодарна, на самом деле. Я благодарна всей своей команде, которая работает, которая двигается, делает результаты. В моей команде уже есть директор «Одна звезда». Сегодня он будет тоже выступать. Но пару слов о том, как я начинала. Естественно, я начинала, продавая результат Оксаны Смирновой, поскольку вначале ни у кого нет результата. Единственное, я понимала, что нужно идти сюда, потому что здесь есть деньги. Как сказала, как сказано об этом было раньше. Валентина, Валентина благодарю за отзыв по моим школам. Себе взяла тоже на заметку кое-что интересное от вас, но тем не менее, вот мое личное убеждение и многих своих партнеров, новичков, я учу именно с холодного рынка, вот мне так проще, мне проще позвонить, предложить, неважно отказались, согласились и уже дальше вести переговоры с этим человеком. Желаю вам научиться этому, самое главное, я себя вначале, вначале окружила Людьми, которые горели этой идеей. Это, безусловно, Оксаночка моя, которая меня пригласила в этот бизнес. Это Марк. Без его роликов ну, просто ничего бы не получилось. Это Алла Князева. То есть это постоянная находилась в процессе, в потоке мне нужно, я впитывала информацию каждый день, я понимала, что за краудом большое будущее, и мы это уже сегодня на нашем примере доказываем всему миру, мы уже получаем пассивный доход, мы начинали практически без пассивного дохода, да? то есть нам было гораздо сложнее говорить о том, что когда-то что-то будет, да? а не то, что уже есть сейчас. Сейчас у вас все карты, все карты в руках, дорогие новички, дорогие слушатели. Сейчас у вас уже есть аргументы и факты на примере, на наших примерах. Вот представьте только, я за полгода заработала себе постоянно растущую пенсию. Сегодня я могу уже не работать. И даже если в моей структуре, в моей команде, контактах я буду получать стимулы, я вообще художник по образованию, я всегда мыслями в художестве. Но так сложилась жизнь, что нужно было всегда зарабатывать деньги и, и, и как-то выживать, как-то двигаться, воспитывать ребенка. Но тем не менее за полгода, за 8 месяцев можно изменить всю свою жизнь. Вот с тем предложением, которое есть у нас в руках, представляете? Тому, чтобы заниматься своим любимым делом художеством, понимаете, друзья мои, то есть я, моя голова уже не не это ли мотивация для движения? просто сядьте, подумайте, что вы сегодня имеете, чего вы не имеете, чего вы хотели бы иметь если э, сегодняшняя реальность далека от того, что вы хотите, надо просто брать этот инструмент, идти к нам в команду. Мы действительно уже успешны, мы уже... Зарабатываем деньги. И мы знаем, как это делать. И мы обучаем э, и новичков, и людей, которые приходят к нам в команды. Мы обучаем. У каждого есть своя система. Любую систему выбирайте. Выбирайте любого наставника себе. Поверьте, очень много достойных людей приходят сюда. Может быть, вот как Владислав сказал, что мы немножко чокнуты. Но это действительно так. Почему мы чокнуты? Потому что мы поняли, знание дает понятие. То есть как только вы поймете, изучите эту информацию, у вас рот не, не будет закрываться, вы будете двигаться, двигаться и двигаться. Я не буду долго рассказывать там какие-то школы, они есть в записи. Вот, я желаю каждому успеха, я желаю не проходить мимо этого предложения. Я благодарна действительно лидерскому составу, потому что в свое время именно вы меня поддержали двигаться вместе с вами. Для меня была важна, важна ваша открытость, ваша близость и э, э, ваше терпение по отношению к нам, новичкам, да, на тот момент. И сейчас я хочу предоставить слово моему лидеру, моему партнеру. И я очень рада, что у нас есть возможность встречаться на земле с ним. Это Сергей Мелешко, это наш гуру, наш педагог. Не поверите, я учусь у него до сих пор, и вот бывают какие-то жизненные ситуации. Я ему звоню, говорю, Сергей, вот как мне сделать так или так, или так? И мы всегда на связи с Сергеем. Сергей, я благодарна тебе, что ты появился в моей жизни. Передаю тебе слово. До встречи, жду в команде Краудван. One. Всем привет! Очень хочется быть полезным сегодня. Я, к сожалению, буду без видео, потому что у меня низкая пропускная способность пишет. И хотелось бы свою пользу внести в срезе темы приглашения в бизнес. Поэтому мне придется аккуратно рассказать свою историю. В феврале месяце в начале мне позвонила Юлия Алферова мой будущий друг, партнер и наставник по бизнесу, и сделала предложение. Она меня спросила, хочешь иметь долю от игрового, мирового бизнеса? Вот я сказал, нет, не хочу. на говорит, ну посмотри ролик 30 минут. Я, поскольку ответственный человек, я посмотрел ролик за 6 раз, перезвонил ей и сказал, мне это не подходит, желаю удачи, абсолютно искренне. Вот, и я потерял три недели. За эти три недели Юля заработала 20 тысяч евро. Вот, а мне еще 4 или 5 человек звонило, делала то же самое предложение. Но потом нашелся один человек. Я о нем вспоминаю каждый день. Это Дмитрий Панчулов. Что он сумел сделать? Он сумел проявить терпение, настойчивость, деликатность. Если бы вы слышали, как я с ним разговаривал, мне стыдно бы стало вместе со всеми. Вот. Но он столько терпения проявил. И он сделал всего одноминутную работу. Он меня предложил посмотреть этот ролик заново, не предвзято, не, ну, не делая предварительной оценки. И, знаете, Я выполнил его инструкцию пересмотрел, походил две минуты по комнате и вслух сказал, «Все, я буду этим заниматься». Что произошло? Человек сумел меня убедить, отключить ум и посмотреть непредвзято. Друзья, И мы, я 10 месяцев в бизнесе, я применял в своем бизнесе приглашение исключительно, практически в 99% ролик Оксаны. Работал я по такому принципу. Я звонил, кстати, за первые две недели впервые за 20 лет в сетевом бизнесе, я за 14 дней пригласил 16 человек лично. Вот я звонил и говорил... Да, смотри, я нашел нечто такое, чего не было до сих пор. Вот, и поэтому давай сделаем так. Тебе деньги нужны, скажи по-честному, тебе деньги нужны много, быстро, легко. Если человек говорил нет, а нет говорило очень мало человек. Я говорил, тогда давай сделаем так. А Ты мне сейчас даешь логины, свою почту, а я тебя отправляю ролик 30 минут. Пока ты будешь смотреть, я тебя зарегистрирую, и все остальные следующие мои знакомые будут зарегистрированы под тобой, и они будут в следующую жизнь работать на тебя. Поэтому быстро смотри, как только посмотришь, сразу звони, потому что одна минута имеет значение. И правда одна минута имеет значение, потому что вот сегодня в нашей команде Япония стоит под одним человеком, который на одну минуту раньше позвонил и принял решение. Вот. Так, на чем я остановился. Смотрите, и ну, вот эти три недели, я хотел бы вам рассказать об этих трех неделях. Три недели я размышлял о чем? Я думал, что я умный. Вот, и, но я настолько был умный, что за предыдущий год заработал 700 тысяч рублей долга, кредита, потому что изучил 10 про проектов, прокачал вместе с командой. И все они оказались по каким-то объективным причинам неудачные. И я сидел умный с этим долгом и смотрел на все это, видел, как рядышком появляются финансовые результаты, быстрые, серьезные, убедительные. Как в компанию заходит 50 тысяч, извините за выражение, дуракова, я сижу умный такой с этим долгом. Вот, и я смотрел, смотрел на это, а потом думал, подожди, а не дурак ли я? А они 50 тысяч умные, заходящие в сутки в 190 странах по миру. Вот, и я понял, что я все-таки дурак. И пересмотрел свое отношение к этому. Вот, и с этого момента моя жизнь изменилась. Уже на третий день, когда я проснулся, у меня первая мысль, которая потокала, она была следующая. Это лучшее, что я видел за 20 лет в сетевом бизнесе, и, может быть, ради этого я и пришел в этот бизнес 20 лет назад, чтобы не прозевать и не пропустить мимо это предложение. И когда это убеждение стало у меня серьезным, моим личным, я вдруг обнаружил следующий вопрос почему такой денежный маркетинг, почему такая партнерская программа, почему 90% денег уходит все? что же остается организатором и основателем? То есть так не может быть. Вот. И я нашел ответ. Вот. И, ну, это мы, наверное, в УТП отдельно, в отдельной теме можем все проработать. Ну, сегодня к новичкам. Вы знаете, новички, которые начинают этот бизнес, ну, наверное, любой другой, их тревожат одни и те же вопросы. Вот, ну, например, первый вопрос. А вдруг это так же быстро пройдет, как и все остальное? У меня очень серьезный аргумент. Я знаю очень много компаний, которые не состоялись. Но компания crowd уже состоялась. Она побила все мыслимые и немыслимые рекорды в сетевой индустрии за 70 лет и находится на первом месте. Какие могут быть сомнения на эту тему? Когда мне человек говорит финансовая пирамида, я, конечно, у меня около 10 ответов на эту тему, то я этому человеку задаю такой вопрос. Скажи, вот есть два варианта. Либо ходить на работу. Если ты хочешь снять с себя ответственность перед своей семьей, приходить, приносить 20 тысяч и говорить, «Слушай, я тебе принес все, что мне дали на работе, я тебе все по-честному принес». Да? Или второй вариант – это э, быть в пирамиде. В пирамид существуют существует всего два вида. Первый, первый вид пирамиды – это там, где тебя имеют без твоего разрешения. И второй вид пирамиды – это когда ты создаешь сам, своим умом, опытом, используя э, возможности э, ну, серьезных систем э, пирамид, в которой все имеют деньги. И когда у меня э, через месяц в бизнесе спросили, в чем миссия э, вашей компании, я слегка растерялся. То есть я не смог быстро ответить на вопрос, в чем миссия. И я задал вопрос, а в чем миссия вашей компании? Вот, ну, показать людям мир, мы занимаемся путешествиями. Я говорю, так понял. А у вашей компании? Ага, помочь людям стать здоровыми. Вот и тогда я понял миссию нашей компании. Миссия нашей компании ⁇ это помочь людям избавиться от нищеты. Вы извините, с такой универсальной миссией можно делать любого размера бизнес. Дальше, следующий момент очень важный. У меня есть партнеры, которые говорят, я не верю, что у меня это получится. Я, я говорю, нет, подожди, ты просто веришь в то, что у тебя не получится. Мы все находимся в вере, только каждый верит в свое. Вот, и эти партнеры говорят, ну ладно, я могу поверить, что у меня получится, но я не верю, что у моих партнеров получится». То есть что, 100 евро найти? Или что, пригласить 4 человека не получится? два не получится. Если ты не веришь в своих людей, значит, у, у, у тебя точно, у них не получится. И у тебя нельзя так думать. Не дай бог подумать плохо о будущем своих партнеров. Потому что это как раз их и убьет в этом бизнесе. И поэтому очень важно. знаете, есть 5 вещей, почему не получается в нашем бизнесе. Пять вещей такие. Делаешь не то. Второе ⁇ делаешь не так. Третье ⁇ делаешь то, так, но не столько раз. Четвертое ⁇ то, так, столько, столько раз, но не с теми людьми. И пятое ⁇ не в том состоянии сознания духа. Так вот, вот это состояние духа, оно ведь зависит от нас и часто ум нам вредит. То есть ум выступает нашим врагом, и поэтому вот для новичка, который заходит в бизнес, какая его личная дорожная карта? Но как бы у нас сегодня тема приглашения в бизнес. Но если не выполнить эту внутреннюю работу, то бесполезно делать что-то дальше. Вот надо начать с внутреннего состояния. Новичку первым делом нужно потратить двое-трое суток на то, чтобы полностью разобраться с информацией, полностью разобраться, узнать для того, чтобы готовиться быть хорошим ретранслятором. Потому что это наша основная работа – ретранслировать. вот Дальше нужно углубить понимание того, чем ты будешь заниматься. Дальше. И поверить в то, чтобы что это произойдет из компании компанией, и с тобой лично, и с твоими людьми. И вот если это состояние веры есть, у вас будут люди э, заключать контракты, независимо от того, что вы будете говорить, вы будете как говорить состоянием веры, и когда души наши будут разговаривать с нашими потенциальными партнерами, то их души будут стучаться им в мозг и говорить, слышишь, у тебя есть три инструмента для принятия решения. Это логика, математика и интуиция. Если твоя логика в порядке, то она поймет, что сегодня нужно находиться в компании номер один в мире, у которой самое невероятное будущее. Математика тебе покажет, что такого... Инструментов по доходу ты не найдешь ни в одной сетевой компании. Бери, считай, калькуляторы считай. И третье, если не срабатывает. Кстати, я часто, вот когда ролик отправлял, смотрел, и потом я перезванивал в течение первых суток и задавал вопрос. Ты посмотрел? Ты что ты понял? Что тебе понравилось? И четвертое, если человек говорил, нет, нет, ничего не понял, не разобрался, не понимаю, я задавал последний вопрос, что ты почувствовал? Вот и очень часто, в 30% случаев, когда человек говорил, ничего не понял, он говорил, я почувствовал, что это мое, мне здесь нужно быть и при этом заходить срочно. Так это вот как раз третий инструмент для принятия решения – интуиция. И она чаще всего срабатывает гораздо круче, чем чем математика и логика. Дальше. Для начинающих, вот, что беспокоит еще начинающих? Начинающих беспокоит вопрос, а сколько ты заработал? Поэтому, когда новичок звонит, кстати, очень важно научиться применять спонсоров на первом этапе, стать частью чьей-то команды, то есть команды спонсора для того, чтобы строить свою команду. Все по порядку. Вот, и... Так, сбился с мысли. Да, и новичка беспокоит этот вопрос. Поэтому звоночек нужно делать каким образом? Здравствуй, дорогой друг. Я нашел возможность сегодня невероятную, не просто подзаработать денег, а нереально разбогатеть в короткий промежуток времени, легко, просто... И поэтому я, я сейчас звоню в первую очередь тем своим друзьям, которые хотел бы тоже видеть вот, среди богатых людей, с которыми мы вместе будем радоваться жизни, путешествовать по миру. И поэтому ты, дорогой, вошел в первую десятку тех людей, которых бы я хотел видеть. Вот естественно, из этого следует, что я еще ничего не заработал. А чтобы делать свое предложение более убедительным, что лично делаю я? Я рассказываю о том, что, ну, вернее, рассказывал и всем рекомендую, рассказывал о том, почему я принял это решение. Вот я первый звонок делаю. Почему я принял? Потому что вокруг очень много результатов, потому что здесь коллективная мировая реакция на это предложение, она просто несравнима ни с чем. Кстати, нашу компанию нет смысла с чем-то сравнивать, ее нужно показывать, чем она отличается. Вот это были первые звонки. Вторые звонки я рассказывал, что я сделал вчера, что я успел сделать вчера и какие результаты получил. Затем я звонил на второй день, и рассказывал, что я, вернее, на третий день я рассказывал, что произошло за первые два дня в бизнесе. А за первые два дня в бизнесе я вернул все деньги, которые я потратил. Моих денег больше в компании нет. Обгрыд я сделал через, до «Титана» через две недели на заработанные деньги. Вот это в корне отличает все виды бизнеса, где нужно притаскивать много денег для того, чтобы зарабатывать. Сюда нужно принести себя, свой опыт, свое настроение, свою веру. Вот что сюда нужно принести. И свой труд. Вот. А затем сделать это своим образом жизни. Вот. И когда мы начинаем получать хороший финансовый результат, вот это становится самым главным инструментом. И поэтому каждому новичку нужно настроиться на то, чтобы начать писать свою финансовую историю, для того, чтобы показывать свой финансовый результат, для того, чтобы действовать. Дальше. Я понимаю, что у нас сейчас заканчивается время. Очень много хочется рассказать. Я знаю, что у нас на десерт нашей встречи будет чистая энергия. Вот. И поэтому я хочу дать напутствие вот новичкам. Друзья, поставьте перед собой несколько поэтапных задач. Первое Задача – это э, выполнить бонус быстрого старта, сделать плюс 4 и вернуть деньги, потраченные на вход в компанию. Раз. И поставить перед собой самую главную задачу – это э, сделать 20 личников и иметь э, пакет «Титан». Вот, постараться это сделать в течение 90 дней. Получится раньше вам памятник. Вот, и э, перейти к редупликации этой задачи. Вот. Ну, а весь бизнес начнет с благодарности. С благодарности к спонсорам, команде, к э, лидерам, к нашим совместным школам, пространству. Друзья, всем желаю успеха. Вот. И верю, вот сегодня день такой необычный. Я верю, хочу поверить, хочу загадать, хочу, чтобы все мы загадали, чтобы компания «Краудван» стало то, без чего человек жить не сможет. И здесь находиться и создавать свою жизнь будет легче всего. Вот если это произойдет, когда это произойдет, значит, у каждого из нас это произойдет в отдельности. Благодарю за внимание. Возвращаю микрофончик. Хорошего всем дня и нового года. Благодарю, благодарю. Сергей, Юлечка, ваше выступление супер. Вот, знаете, друзья, я вам... Желаю всем новичкам взять запись и просмотреть эту запись, останавливаясь на паузах, и записать себе обязательно в блокноте эти ключевые моменты, которые вы сегодня слышите. Сергей, я думаю, что мы будем встречаться гораздо чаще, потому что я бы слушала, слушала и слушала столько полезной информации. Это просто вот кладезь знаний. Спасибо огромное. И, друзья, я сейчас передаю слово Ине, а, э, Паль, Инночка Палько, это человек, который пришел в бизнес и очень быстро начала дел, действовать, и у нее тоже есть что, чем поделиться, что нам рассказать, свои секреты, Иночка, тебе слово. Хочу представиться, я, зовут меня Инна Палько, я из Нижнего Новгорода, мы веточка от Баграта, то бишь наш, наш вышестоящий наставник Алла Князева. Да, это, значит, я буду коротенько, я буду коротенько, после таких мастодонтов, я уже не знаю, мне просто остается поклониться и уйти. Но я, но я все-таки что хочу сказать, вот для новичков, когда мы начинаем, знаете, вот есть такое состояние, когда потеют ладошки, ты, бывает, иногда не знаешь, что сказать. Вот в, в этом случае: вот я вспоминаю себя, как я это все начинала 8 месяцев назад. Что я говорила? Я вообще, Богу известно, что я говорила, но тем не менее. Значит, что говорить? Это нас Юлия Алферова научит. Мы также ходим на ее школы, учимся. Алла Князева нам дает такие голосовушки. Когда была пандемия, мы просто работали вот эти вот уроки на салфетках, которые Алла отправляла, когда они в кафешке. Вот, знаете, это вот дало нам возможность подняться и уже на тот момент это было. Это был март, апрель месяц, и уже к маю мы вышли с хорошими чеками, а работали мы просто с голосов, значит, мы стали к ней на школу ходить. не дело в этом деле, надо делать это все, это надо делать, потому что мы можем ходить учиться, мы можем ходить записывать, мы можем переписывать по сто раз, но если мы не сняли трубку и не сказали «Алло», то вот это вот все, ну, как бы… Все, вот это вот, оно куда-то сходит в, это, в никуда, уходит в никуда. И вот я, я что еще дальше хочу сказать, что значит палочка нас была, с лужками подпитывала, да? И мы э, начали строить команду. И вот правильно говорят, э, все, все, что говорилось, все до такой степени правильно что подобные притягивают подобных. И я просто так хотела, чтобы у меня появились в команде люди-единомышленники, на самом деле они появились. И на сегодняшний день мы вместе мы вместе строим бизнес, наш бизнес Крауффан. У нас появились люди, которые ложатся и просыпаются с мыслями только вот крауфан, крауффан, крауффан. Вот, и у нас на сегодняшний день в команде очень много людей, мы, мы хотим, чтобы нас как бы не, не забывали, нас тоже, э, там, нас тоже обучали, да, потому что у нас получилось немножко, мы далековаты вот об структуре, но это вот лирическое отступление, так что мы, Кали, постоянно пристаем, и Алла нам не отказывает, большое есть спасибо, низкий поклон, и хочу также я сказать спасибо тем людям, которые тоже сначала мне отказывали, тоже мне отказывали, кто-то пришел сразу, кто-то сказал, что через какое-то время сказали, что мы поддержим тебя. Ну просто вот поддержим. Хотя не еще не разобрались в платформе, ничего. И мы начали вместе все делать работать с Аолинами Али, голосовушками. Вот. На сегодняшний день как-то вот приглашать становится проще. Почему? Потому что есть а, какой-то опыт, есть какой-то результат. И а, на, сего, на сегодняшний день как бы на мой результат тоже приглашает людей. И я не буду долго задерживать, я передаю слово уже другим участникам, потому что, э, как бы, я понимаю, что времени уже очень много, я так понимаю, что это будет у нас Аллочка Князева, это человек, который э, взрастил всю свою структуру, объял необъятное, и, э, а, нав... Оксана, извини, пожалуйста, я, наверное, не... Нормально, не... Иночка, спасибо большое. Спасибо, за то, что поделилась своей энергетикой. И мы сейчас даем слово нашей чистой энергии, нашему пешку. Аллочка, слово тебе. Я тебя очень люблю. Тебя любит вся команда наша. Поэтому ждем от тебя твоих секретов с нетерпением. Всегда те счастливы, тебя видеть и слышать. Ой, спасибо, мои родные. Ну, на самом деле получила просто такой заряд, такое удовольствие слушать всех. И э, вот, дорогие новички, кто нас будет слушать, вы э, выньте зерно вот из рассказа каждого вот у каждого есть свое зернышко, и оно настолько ценное. И у вас оно тоже есть. Просто надо в себе его увидеть. Вы знаете, я, например, априори счастлива. Я счастлива в страданиях там в неудачах, в удачах, тем более в радости, в масштабности, которую сегодня имеешь с Краудван. И э, вот эти, наверное, черты характера, они основополагающие для людей, а будет ли человек победителем в этой жизни над э, вот, своими какими-то неудачами, или он останется вот, на уровне того, что он просто с ними смирится. Э, я, наверное, э, по жизни, знаете, вот взяла именно с детства, примеры, быть всегда в центре, в центре событий, быть неугомонной. Наверное, знаете, вот есть шанс, когда Господь дал тебе эту жизнь, и я ее хочу на вкус. Ну вот хочу я ее, вот люблю я ее, эту жизнь. Причем с детства. Конечно, многие знают мою историю, и я родилась в очень бедной семье. И когда особенно общаешься с девочками, с женщинами, вот я всегда говорю, когда человек, например, идет приглашать других и говорит мне, «Ой, ну, Алла, ну у меня вот смартфон не за 60 тысяч, как же я пойду и человек увидит? Ой, а у меня вот ручка не с золотым пером, ну как же я буду вот с ним сейчас сидеть? Ой, а у меня вот нет костюма там за...» Вот, вот эти причитания... Это, знаете, вот, и я вот буквально сейчас приехала с Дагестана, и у нас э, это жаркий край, я вот рада поездки зарядилась. Вообще команда очень молодцовая прямо. Вот, и вот когда люди начинают именно с э, позиции того, чего немножечко не хватает, ну, все, это ошибка сразу, это, это даже не то, что ошибка, но вот нельзя быть неблагодарными. Я когда, знаете, ходила в школу, вот у меня было одно платьице, называется «Форма». Ну, школьная одежда это форма, и я в нем же гуляла. Но не было у мамы денег на платьцы, но не было на туфельки новенькие, но было с четвертого плеча. Вы не представляете, во двор выйдут девочки, а они такие с косичками, такие нарядные, такие тонные. Им же надо показать себя. Знаете, с детства такие были девочки. Я думаю, так сейчас все будут со мной. Почему? Потому что я раскопаю в земле какой-то секретик, заложу какие-то там штучки, дрючки, закрою все зеркальцем, посыплю песком, сама забуду, где-то засыпала захоронение свое, бриллиантовое, но соберу всех вокруг. Ребята, девчонки, а у меня что есть, а пойдем. Вы даже не представляете, так быстро свои бутерброды отставить. Вот, все, волосики сейчас будут вот так встрепанные. Вот, знаете, завести людей на какой-то кураж. Это вот, наверное, с детства, и мне это нравится. Пойти посмотреть кино действительно всеми. Вот, всеми погонять там, я не знаю, там, <coughs> по двору голубей. Я умею свистеть, как никто не умеет, вы не представляете. Потому что свистили только мальчишки. А я думаю, нет, мне надо научиться. Вот, я не выговаривала букву «Р». «Р» я не выговаривала до 13 лет. Когда я пришла именно к учить, ну, есть такой логопед, доктор, и вы знаете, он меня посадил. Сидят такие детки там два года, пять лет, и сидит такая. Тогда у меня фамилия была Еншина. Вот абсолютно картавая девочка с длинным носом, худенькая была. Вот. И он мне давал упражнения. Знаете, есть одно упражнение. Вот так вот под язычок кладешь палец и вот ты его там разминаешь, потом отрываешь вот так. И это нужно было делать так часто, если ты хочешь э, выговорить букву «Р». А уже закостенелость, это уже 13 лет. Вы знаете, я первая, кто сказала чисто, потому что нужно было мне. До крови вот, вот, эту, вот, вот, эту, вот, вот это упражнение я делала до крови. Это сила желания. Это сила желания. И когда человек говорит, ну, я буду пробовать приглашать, я говорю, молодец, пойди пробу приглашать так, как никогда ты в своей жизни никуда не приглашал, потому что ты приглашаешь людей именно исправить их жизнь. Я не знаю, вот сегодня, наверное, в большей степени, тем более, когда я последняя выступающая, о чем говорить, о скриптах, действительно все выросли на скриптах Юлии Алферовой, о чем говорить, о мотивации. У нас действительно, Марк Бровенман, начнет мотивировать, и, и все, и все, и все сразу жить хочется. Поэтому я хочу говорить о характере. Вот черта характера, когда ты именно любишь то, что ты делаешь. В моей черте характера есть абсолютное доверие Богу. Абсолютно, я из верующей семьи, и слава Богу, что я родилась в семье бедной но которая верит Богу, доверяет Богу. И знаете, у нас самое максимальное э, желание — это попасть в Царство Небесное. Максимальное желание прожить жизнь так, чтобы попасть туда. А когда именно такое желание есть, там есть одно правило. Хочешь полюбить Бога? Господь говорит, хорошо, но ты меня не видел ни разу. Но по большому счету ты же меня ни разу не видел. Поэтому пойди полюби людей, которых ты видишь рядом с собой. И если кому-то грустно, ну посмейся перед этим человеком, а именно над собой, а ему станет повеселей. Не надо осуждать, не надо там, знаете, вот правду у многих не получается. Но как-то, наверное, где-то под, под, под застыли в прыжке. Жизнь, она в многообразии, она в ощущениях, она, она в запахах, она в чувствах. И вот мое сегодня, именно то, что вот победа, это победа, у меня было желание растолкать как можно больше, разбудить как можно больше, возбудить как можно больше. И это начало получаться. Но около себя еще очень надо видеть людей. Конечно, я пошла к близким. Конечно, к близким, именно к сетевикам. Вы знаете, позвать в этот бизнес Ольгу Еремееву, это все равно, что коня на скаку остановить. Вот Ольга у меня куражная, веселая, классная, активная. С ней жить хочется, она жить умеет. Она умеет вот все прелести из этой жизни взять. Это Ольга. И поэтому, наверное, мне хотелось быть рядом с таким человеком. И я ее позвала и оплатила ей кабинет, что греха таить. И практически два месяца работала там или две недели, уже не помним сроки. Это Ольга. И здесь важно увидеть всех, каждого. Я увидела Марину Черенкову, придя к ней в офис. То есть это не просто по телефону, это встал, поднялся, поехал, и именно поговорил с этим человеком, и именно сказал одну фразу. «Марин, не знаю, но я буду с тобой душой, телом, сердцем, все вот в этом проекте. Я знаю, что мы состоимся». Я никогда не видела в глаза, вот мы, мы с ней не встретились, это с Людмила. Я каждый раз говорю, «Людок, вперед из песни. песней». И она почему-то верит мне и идет за мной. Сегодня я, не знаю, я счастлива, потому что со мной подруга Галя Воронкова. Мы сто лет дружим, и в бизнесе, знаете, я оторвалась. Я улетела, не поймаешь. Но Галя присоединилась, все равно присоединилась. Это цена дружбы, отношениям, потому что, ну, знаете, уже нет времени просто на дружбу посидеть, чай попить. А вот когда дружба и отношения в бизнесе, когда общий бизнес... Тогда и время побольше. Сегодня я хочу сказать, что нет Багратиона. Но мне дорог этот человек, а сегодня близка его семья, и я общаюсь с этой семьей. Сегодня мне очень хочется сказать, что есть Лариса Гордеевская, которая пашет, вы знаете, лорка пашет 24 часа в сутки. И что там говорить, у нее большая структура. Мне важно было позвать mm -hmm. Кенегесову Султанат. Причем я позвала, и больше, вот я ее подписала, подключила в бизнес и больше не обращалась, выдержала определенную тишину, потому что это человек сам лидер. Она очень мудрая, восточная женщина, и нужно было ее на какое-то время оставить. Как я приглашала все эти, всех этих людей по-разному, кого-то и уговаривала, ничего, знаете, вот есть такие, есть такие люди, которые, ну вот как я говорю, хорошего игрока, из команды в команду перекупают даже за большие деньги. Поэтому ничего со мной не случится, если даже я и по, по, поуговариваю. Главное, чтобы уговорился. И это тоже, наверное, определенные. ну, я думаю, что это определенный не то что навык, а отклик на твою душу. Вот в душе, в которой нет гордыни, она всегда будет детской. Всегда будут те, знаете, вот те принципы из детства, когда у тебя практически ничего нет, похвалиться нечем, но ты это все создашь, и с тобой будет интересно так, как никогда с другими. И я хочу сказать, что появлялись новички на всем этом протяжении, вот основные, когда уже были запущены люди, а поскольку я в сетевом маркетинге не новичок, 22 года опыта, и в моей предыдущей компании была именно определенная стратегия и тактика. Вот стратегия и тактика именно и в приглашении, и в построении команды. Именно пригласив человека, все-таки стараться доводить его до его результата. И только потом браться приглашать следующих людей. Я не статист, вот честно. Я не, вот я не подписываю людей ради отсеивания. Я не статист. Мне важно взять человека, я его лучше, вот по хорошему слову такое есть, удолбаю. Но именно вот, знаешь, вот давай, давай, пойдем вот с тобой, вот, ну ты нужна, вот ты важна, вот давай, только вперед, только вот давай людей, давай я буду сейчас отрабатывать. Но мне важно, чтобы у человека появился результат. Наверное, благодаря этому а, моя тактика и стратегия, она безбоязненная на ошибку, безбоязненная. Более того, если я понимаю, что проект мне зашел, как Оксана мне смирно написала, «А, я точно знаю, у тебя проект зайдет», он мне зашел сразу. Одна ночь я смотрела и слушала именно руководство. Как говорят, рыба начинается с головы, вот важно было увидеть голову, светлейшие головы. Поэтому и люди масштабные, люди, которые, знаете, затеяли то, на что сегодня еще пока многие даже и в мыслях не, не, не могут посягнуть, даже на мысль помыслить. А у нас наше руководство именно уже затеяло, и уже, когда я была в проекте, уже 900 тысяч человек было. Так не собираются люди за один год, причем на фоне общего экономического кризиса. И мне это понравилось, вот эта масштабность. И проект зашел. Знаете, наверное, по жизни, может быть, я максималистка. Уж если любить-то королеву, ну, а проиграть так миллион или выиграть хоть туда, знаете, как это, наступать, бежать, отступать, бежать, главное бежать. И в процессе этой жизни, да, у меня были большие долги. Я не боялась потерять до 8 миллионов рублей. И поэтому, конечно, кредиты и долги, они вот были в последние годы. Поэтому, поставив свои цели выйти из долгов и кредитов, я все-таки приняла стратегию, тактику позвать за собой людей, пусть немного но чтобы довести до денег, это была, была моя постановка. И благодаря этому я не знаю сегодня, правильно, неправильно, но я Ольге Еремеевой в ее структуру, для ее роста отдала Ларису Гордеевскую, это моя подруга, я туда отдала именно Лену Кобыльникову, это моя подруга, сегодня под ней весь Киргизстан, под Ларисой практически весь, я бы сказала, Зарубежный мир, там очень много партнеров из Германии, Италии, Испании и так далее. Сегодня вот эта стратегия, она привела к тому, что лидер Нелли из Обнинска, она также в команде Ольги Еремеевой. А может быть, это неправильно, может быть, это ошибка, может быть, надо открыть было своих 2-3 кабинетика. Сегодня людей определяет именно... Видимое желание помогать не просто там, знаете, там просветил, я помогать хочу. А что было сделано видимого? Вот мое желание, оно сошлось с моим именно с моей искренностью. И эти люди есть в команде Ольги, которые двинули ее. И пусть Ольга сегодня будет счастливым человеком. Сегодня у меня по стратегии, тактике. Людмилу Садчикову я познакомила с Мариной, именно Черенковой, потому что я сразу увидела, Маринка сильный лидер, очень сильный. Я к ней сама пришла в офис. И вот так случилось, что мой партнер по жизни, с кем мы в разных проектах были, Людочка Садчикова, она сегодня в команде Марины Черенковой. И я рада. Девчонки сработались, и сработались очень хорошо. И обе стали довольны от тех переливов, от той масштабности. И э, я думаю, что лучше вот такая синергия, нежели, знаете, все себе в свои ворота. Не знаю, я не могу по-другому. Сегодня у меня есть ветка салтанат, которую я соединила с Леной Масеевой mm -hmm. из Греции. Я их объединила. Это тактика и стратегия. Но девчонки сегодня вдвоем бьют рекорды, и благодаря этому Султанат вышла на позицию директорства. Очень важно видеть с собой лидеров, директоров, тем более, когда ты к этому руку приложил и сердце, и мозги свои. И поэтому меня занял проект Краунд Ван полностью, здесь судьбы меняются, и я хочу перед Богом стать однажды. У меня есть такое желание, вы знаете, я искренне читаю Библию. Я всегда об этом говорю, потому что если у тебя нет духовного, душевное приведет тебя, знаете, не знаю куда, заведет. Но когда есть духовный, это стержень. Он там просто в тебе есть, и никто его не сможет выдернуть. И этот стержень моя вера, моя вера в Бога. Господь говорит, когда зарабатываешь большие деньги, не прикладывай сердце. Не нужно именно, как злат над Кощеем. Вы знаете, сегодня я хочу в открытую сказать. У меня мою бухгалтерию ведет моя подруга Лариса Гордеевская, и я иногда у нее прошу: Лор, есть там у меня 300 тысяч? Давай я это возьму, потому что мне надо мебель купить очередную. И в этом нет стеснения, я в этом признаюсь. Делаешь сегодня что-то в жизни, знай, за каждый наш вздох мы ответственность несем. Сегодня ко мне в команде пришла Ефремова Наташа. Вы знаете, этот человек между рыданиями и силой духа. Да, да, положение было такое, именно в семье, в социуме, что вот ну, головы не поднять. Человек испытал великую трагедию в жизни. Знаете, какой она сегодня лидер? Я горжусь ей. В открытую говорю. Ефремова Наташа таких в жизни людей просто вот, не знаю, бриллиант просто. Поэтому у нас команда, и у нас все получается. За ней идут тоже лидеры. И вот когда был последний месяц апгрейдов, там девчонки так объединялись, я не знаю, где они деньги брали и доставали, потому что ну, очень сложное положение. Все, сегодня именно все случается, все идет. Ко мне присоединилась Ольга Гельба. Женщина молодая, красивая, трое деток. Вы думаете, она ноет и говорит, что вот у меня детки, я не могу. Да, Ольга сегодня готова ездить, регионы открывать, именно ездить открывать. Правильно, сегодня сказал Марк Броверман: попробуй, князеву там достань, не я езжу, и если мне надо провести вебинар, я его в машине проведу, в электричке проведу, в поезде проведу, потому что сегодня судьба людей от нас зависит. Все, кто голову приподнял в этом проекте, сегодня застиживаться нам времени нет. От наших действий сегодня зависит жизнь людей, и мы радуемся этому проекту, гордимся, и мы радуемся, что нам такую возможность дали. Поэтому Ольга Гельба, она только вперед. Есть у меня Татьяна Савельева, вы знаете, человек, в возрасте, да, в красивом возрасте, да, больше, чем 50, чуть-чуть больше, чем 60. Она не нашла причины сказать, я не могу и не умею. За ней сегодня команда идет. Они меня вызывают каждый раз в 10 утра на своей конференции. Знаете, иногда ложишься в 4-5, а тут в 10 еще надо быть при на параде и провести конференцию. Да, платье наготове, слава богу, сегодня гардероб целый, вышла из того детства. Да, сегодня золото, да, бриллианты, да, шубы, да, платьицы. Потому что жизнь, сама жизнь говорит. Ну-ка на тебе, вот то детство, которое, да я за него благодарна была. И своим родителям, и Богу, и маме, и себе лично. Поэтому энергия благодарности, она много что делает. Сегодня многие говорят, все равно вот у меня не получается приглашать. А я говорю, поверь мне, найди в себе вот то, что ты не хочешь, чтобы оно поменялось. Почему ты держишься, зажалось к себе? Почему? Зачем тебе это надо? Найди в себе, найди, вытащи эту занозу. Потому что приглашать человека, это, знаете, это, это песня, это радость, это сказка, да отказы. Да отказы, и мне сегодня отказывают. И посылать могут в то самое путешествие, куда изначально посылали. А знаете, как приятно, наверное, людям, миллионершу послать. Ну, ему, наверное, грустно сидит дома человек. Ну, имеет долги – это точно, сто процентов. Потому что по интернет-бизнесу мы многие друг друга знаем. И кто в каком, в очередном хайпе вляпался, типа Кента. Мы все это знаем, все это видим, людей видим. И некоторые говорят, а там, что там, Князева? Я ее не знаю. Я стучусь, говорю, это как это ты меня не знаешь? Ты почему моему партнеру отказал? Как это ты не знаешь? Ты уже знаешь. И знаешь, чего я достигла. И человек говорит, да пошла ты. Знаете, как здорово. А у меня кураж поднимается. Мне вот это очень нравится. Сделать чеку приятное даже в этом. А вот сидит человек, у которого три копейки в кармане. Есть долги, есть непонятки, есть не пойми что. И он послал миллионершу. Ну, порадуйся. А знаете, я пришла в эту жизнь радость доставлять. Ну, пусть будет у чека радость. О, мы ее и так можем предоставить. Поэтому не нужно обижаться, когда отказывают. Люди где-то должны свою радость, знаете, получить, вот если в семье ты ее не получил, в бизнесе не получается, там, я не знаю, в транспорте нахамили, потому что он не ездит на своем личном авто, возможно, ну так дайте ему радость, пусть хоть вас пошлет, с вас не убудет, а ему, наверное, энергии прибавится, поэтому не нужно бояться отказов, не нужно бояться, надо, знаете, пойти вперед, вот, Ледокол – это хорошее изобретение, но это в технике. Он пошел не боится и пошел по льдам. У нас сегодня души у людей ледяные. Ну, страшно только потому, что души у людей ледяные. Но ну, пойдите вы навстречу. Пойдите с улыбкой, пойдите красиво. Скажи, я буду с тобой. Вот буду с тобой, ты просто присоединись. Нет своей эмоции, возьми действительно там голосовушку. Нету своей, там, допустим, э, скрипта. Возьми Алферовый. И мне нравится, что мы во взаимодействии. Мы не разбежались, как, знаете, айсберг друг от друга, не, не растолкались. Мы все время вместе находимся, и в этом наша сила. Спасибо огромное, и я люблю своего наставника. И каждый раз благодарю. Спасибо, Оксан, что ты мне кинула такое письмо. Ал, князева, посмотри вот этот проект. Я точно знаю, он тебе зайдет. Он мне зашел. Потому что этот проект сегодня поднял меня так высоко, причем в людях, которых я очень люблю, и они всегда будут со мной рядом, даже если поругаемся, даже если что-то не поймут, даже если как-то мы уже станем такими вот большими-большими лидерами, разъедемся. Но то, что посеяно, а посеяна любовь, она обязательно произрастет в благодарность. Поэтому спасибо всем. Благодарю Аллы тебя за то, что ты есть в моей жизни, за ту энергию, которую ты несешь людям, за твое тепло, добро, за э, то, что у тебя есть в душе и сердце. И ты этим делишься без остатка. Спасибо огромное, что ты есть. Есть у нас. Друзья, спасибо большое за сегодняшнюю встречу. Я думаю, что она была очень многим полезна. Мы вас любим, мы вас поддержим и делаем все для своих команд, чтобы у вас э, все получилось в вашем бизнесе. Не забывайте, друзья, у нас Новый год на носу. У нас остается 10 дней до конца промоушена, который вы можете купить любой пакет и получить в следующий в подарок. И до конца промоушена за годовую подписку «Микстер», за полугодовую и получить 1200 краудван реворцев. Друзья, время бежит, время летит. Не упускайте ни одной минуты. С вами были мы, лидеры. С вами были мы, счастливы сегодня быть. Всем, всем всего доброго и до новых встреч. Всем удачи. Пока.